И всем привет, друзья! С вами снова я, Альмир, и в этом видео, друзья, мы будем проходить какую-то вот такую вот карту. Я не знаю, что это за карта, только что я его скачал, друзья. И, кстати, друзья, прежде чем я начну, я бы хотел вам поблагодарить за вашу активность. Вы на, в том ролике набрали овер более, походу, там, 20 лайков и 59 просмотров. Вы у меня огромные молодцы, друзья. Я вас уважаю. Вот. Ну что ж, приступаем к ролику, друзья. И, кстати, друзья, давайте в честь этого наберем на этом ролике 20 лайков. И я выпущу ролик с Нубиком. Вот. А я, собственно, приступаю к ролику. Так вот, друзья, сейчас и узнаем, что это за карта. Это, друзья настолько я понимаю это какая-то головоломка это так так его по названию скачал друзья там в скриншотах было э, блин что я несу короче там друзья в скриншотах говорилось что тут надо найти каких-то 5 камней бесконечности или типа того когда короче или 6 камней не помню так отсюда можно вещей немножко себе взять Отдай, отдай штаны. Да блин. Отдай штанцы и кроссовок. Ты мне отдашь, отдашь. Так. Давайте-ка, друзья, вот так вот сделаем мне там... Вот так вот будет легче, друзья. И вот это вот тоже... Одеваемся. И... Тут есть какая-то, друзья, книжка. Считать, давайте-ка. Друзья, ничего тут не понимаю Это же на английском А я скачал карту, чтобы, чтобы он был на русском А тут все по-английски А что тут понимают? Ничего не понимаю, друзья Так, что там написано? Нифига не да Так Капитан Марвел, что? Ну что с нами? Что с нами? Так? Барьер какой-то Зачем этот барьер? Так, какой-то капитан Марвел, друзья. Да. Так, друзья, я немножко не понимаю. Тут, а, а, а, а, а, а. тут все подсмотрели, друзья, тут невозможно упасть. Так, у меня немножко, друзья, просел голос. Так, а что тут надо делать, друзья, я не понимаю. Давайте на все кнопки потыкаем. Друзья, ничего не происходит. Что надо делать? Я не понимаю. <м meillä> так Так, вот Вот тут, друзья, что-то есть. Так, я не понимаю, друзья, вот этот вот этот э железный человек, а это Капитан Америка, друзья. Так у меня или тут не установили, друзья, этот текстуры там. Остальные. Это вот должен быть капит... капитан Америка или что-то еще? Все время, друзья, этот, короче, пофигу. что это за стекло? Что тут надо делать, друзья? Друзья, я не понимаю, что тут надо делать. Давайте этот переключим на творческий режим. Что тут надо делать? Я не понимаю, друзья. Давайте все разрушим, нафиг. Может там что-то есть. Нет, друзья, это какой-то лобби или что-то типа того. Я же ничего не понимаю тут. Смотрите, это Халк даже есть. Что это такое? Marvel Studio какой-то. Это что-то за поло полоса такой. Лобби. И. Ну да, я обратно вот тут вот оказался. Так, давайте-ка еще раз пойдем туда, друзья. Я не понимаю, вот реально, друзья, я не понимаю, что-то надо делать. Я не знаю английский. А -а -а -а. Вот этих вот людях что-то там внутри есть. Да, друзья, смотрите. Реально что-то есть, друзья. Хм. Странно, друзья, странно. Друзья, я так понимаю, что эти вот эти вот, если тут командные блоки, они должны нас телепортинуть туда, а тут, а тут ничего не написано. Это, друзья, какой-то недоделанный карта. Хотел записать, друзья, хороший видеоролик, получился какой-то фигня. На, да. ну что ж, поделать, друзья. В этом я заканчиваю, короче. Наверное, это никому не понравилось, потому что я нифига не понял тут. Короче, давайте, друзья, тут... Короче, нифига не набирайте, друзья. Мне тут не надо этот... А, короче, вы понимаете, лайков не надо, друзья. Потому что я в этом карте ничего не понял. Давайте вот так вот просто как мясо, друзья, пролетим. Вот что-то есть, друзья. Ну... Ух ты. Вам не кажется, друзья, что-то что напоминает мне тоже. Так, друзья, ну что ж. Короче, друзья, всем пока. Я, я реально, друзья, ничего не понял. Надо, ну, друзья, все взорвать за эту проклятую карту. Это должна быть какая-то головоломка. Но, но тут, друзья, реально ничего невозможно делать. -то. Это какая-то головоломка, но реально, друзья, здесь не невозможно ничего сделать. В, в этих командных блоках ничего нет, друзья. Давайте вот при вас, друзья, я их сейчас проверю тут. Ничего нет. Стоп, друзья, тут что-то есть все-таки. Что-то есть все-таки. Так. Давайте, может, может пройдем, друзья. Ну что друзья, давайте-ка. Ну вот, друзья, не работает же. Что тут надо делать? Я не понимаю. Короче, друзья, все. Всем пока, короче. Кто посмотрел до этого момента, ставьте лайки, колокольчики, там, там, всему подобное, так сказать. Короче, все, друзья. Пока. Всем пока. А, Все-таки, возможно, упасть. Короче, всем пока, друзья. Так, друзья, значит, что для интереса и для хорошего контента, друзья, или ради вас, друзья, установил еще одну карту. Надеюсь, эта карта будет хоть немножко интереснее, друзья. Ну что ж, давайте его проходить. Знаете, друзья, у меня вот контент очень фиговый. Мне это вообще не нравится, друзья. Вот ради этого, друзья, ради вас я установил новую карту. Вот, вот только что я ее установил, друзья. Если не верите, ну, я не могу никак это оказать, друзья. Ну что ж, давайте проходить его. Так, друзья, как вы видите, я уже сделал разделить элемент управления, потому что я тут уже вижу какой-то очень длинный паркур... Да. Блядь, я даже слова, друзья, неправильно произношу. Короче, друзья, я включил разделить элемент управления. Вот я тут уже вижу, друзья, длинный паркур... Блядь. очень длинный паркур... Поэтому я его установил, друзья. А -а. Тут надо будет плыть, друзья. Так нельзя, походу, тут. Так, что то надо делать? Ну, конечно, друзья, тут все на английском. Что за фигня? Я скачаю карту и там пишу на русском языке. все равно, все равно, друзья, карты на английском. Что за фигня? Так, давайте, друзья, допрыгнем вот сюда. Йоп! Ну Хорошо, да, прыгнули, друзья. <смех> Вау. Вау, друзья, как это его сделали. Очень красиво. Типа холмик и э, за ним солнце выходит. К круто, круто, круто. Короче, друзья, когда я фейлю, фейлю, фейлю, я это места, друзья, буду немножко обрезать, чтобы мои видео... Не был таким длинным и скучным Вот Так, да, друзья, да, прыгнули. Тут что? Воскли... Восклицательный знак, друзья Что это означает? Я не понимаю Так Блин, друзья, опять упал, что за фигня? Уже, друзья, 5 минут Прохожу это место До сих пор не могу пройти Фейл и фейл, фейл и фейл Что за фигня? Так, друзья, истинный момент пришел. Так. Курсор наводим на это место. И так, прыгнули. Так, друзья. Самый истиннейший, истиннейших из истиннейших. Тьфу, блядь. Короче, прыгаем, друзья, похуй. Так, допрыгнули. И сюда. Так, допрыгнули. Так, друзья, тут, походу, а нет, три блока. Возможно так и хопат <свист> <свист> <свист> сука капец друзья меня сили, сильно уже бомбит этот первая карта еще была такой дебильным и этот карта какой-то дебильный друзья или зависит от от моего скилла уже давно не паркурил друзья вы же знаете так не обращайте, друзья на звуки тут у меня короче Э, насос в водоснабжении включился и все-то подобное, друзья. Так, опять упал. Что за фигня, друзья? Блять. Хопа. Блять. Друзья, я не могу его пройти. Что за фигня. Знаете что, друзья, еще на мой канал не, не подписаны примерно 36% людей. Если они подпишутся, я офигеть буду, друзья. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я очень сильно стараюсь выпускать видео и, и все такое, короче. Проходим, друзья, проходим. Скучно, так как мне тоже скучно и вам тоже скучно. Пожалуйста, друзья, вот досмотрите это видео от начала до конца и просто прошу вас. Прошу, как лучших моих подписчиков. Я очень сильно стараюсь. Так. А кроме паркожи, друзья, здесь можно что-нибудь еще поделать так. А, тут, тут у нас барьеры. Ага. Так. И тут барьер, еще за фигня. Так, тут. Да ну, друзья. Нам все таки придется пройти этот паркур. Капец. Тут все продумано тут. Так, давайте проходить, друзья. Пожалуйста, вот, друзья. Ставьте лайки за это. Что я скачал новую карту. Ведь в том карте ничего не было. Если, друзья, с десятого раза я это место не пройду, то я выключаю запись и. Друзья, опять не допрыгнул, что за фигня? Бля, дерьмо, дерьмо, дерьмо, собакенский, собакенский, дерьмо. Уже третий раз, друзья, уже третий раз, вот. Четвертый. Нет, друзья, я не буду тянуть, тянуть короче. Я не буду проходить паркор. Если кому понравился вот такой вот ролик, которым я сразу скачал двух карт, друзья, и не смог этих карт проходить, короче, все такое. Короче, спасибо за просмотр, друзья, если, если вы это посмотрели. У меня даже настроения нет. Вот, все на проклятом этом английском языке, друзья. Короче, всем пока. Друзья, если вы хотите строить карты для меня, то, пожалуйста, стройте, я буду их проходить с удовольствием. И скидывайте их на Яндекс Диск или на Гугл Диск. Я их скачаю и попытаюсь пройти.